говорит татьяна диченко и это видео о том каких мы выбираем партнеров после того как в детстве пережили домашнее насилие родители были нарциссы и это история успеха антонины у меня будет несколько видео сериальчик об Антонине, которая смогла вырваться из всех капканов, расставленных нарциссами. То есть она, как колобок, ушла от всех нарциссов. И вот в этом видео от первого нарцисса, как она уходила. И вот она пишет, меня зовут Антонина, мне 36 лет, и я проснулась после ваших видео. Вот пишу, решалась решалась на эту неделю, сомневалась, наконец решилась. И я подозреваю, да нет, я даже уверена, что я ребенок двух нарциссов. Я плохо помню свои 20 лет жизни, первые 20 лет, и не вы одна плохо помните свою жизнь с родителями тиранами, потому что когда вы в ситуации домашнего насилия, то память отказывает, память работает плохо. И как защитный механизм некоторые просто вот диссоциируются. Они не в себе. Они, чтобы защититься, они хотят забыть все, что с ними происходит. А в 19 лет и 9 месяцев я уехала после трех курсов Уньяза в Германию по программе обмена студентов в немецкую семью. И с этого момента я как-то начала осознавать себя и помнить. Ну вот когда жизнь наладилась, тогда появился тот носитель, на котором стали записываться воспоминания. Правда, видимо, ушла я от мамы и папы нарциссов и включила программу саморазрушения. У меня началось жуткое компульсивное передание. И вот это еще одна причина лишнего веса и нарушения пищевого поведения. Когда вы уходите от родителей тиранов и живете там хорошо, они начинают завидовать. И начинают обвинять вас, вербально или невербально. И вы, испытывая эту вину, включаете программу саморазрушения. В данном случае это передание из другие вариантов. Но я была счастливым человеком, надо было, э, надо сказать, что всегда была солнышком, вечно смеющаяся, позитивчиком, энерджайзером. Удивляюсь, как я так могла. Ну, да это, видимо, у нее сильная такая личность была. И это тоже, может быть, защитный механизм. Веселиться всегда и не помнить, что дома происходит. И вот год в немецкой семье. Я поступила в университет на переводчика в Германию, а дальше начались отношения с парнем-нарциссом. Это, это были ужасные три года. Я какая-то терпила по натуре. При этом я вечный революционер и не сдавака. Странное сочетание. Терпила и не сдавака. Терплю до последнего, потом вулкан и взрыв. Ну, это м -м, часто тоже бывает у людей, у которых не развиты навыки ассертивного поведения. Они пропускают первый такой случай нападок на них, второй и терпят, терпят, терпят, а потом раз взрываются. Надо сразу пресекать это. В общем, в какой-то момент в моей жизни включился инстинкт самосохранения, что ли. Я поняла, что так дальше нельзя. Это очень хорошо, мы ее поздравляем. Вот так она вышла из первой нарциссической западни. И я начала отходить от этого человека. Мне было очень тяжело, но я себя заставила от него отвыкнуть за год и ушла. Ну то есть что она сделала? Она как бы разорвала эмоциональные связи, перестала вовлекаться в его жизнь, перестала давать ему... Отвлеклась на свои интересы, на свою жизнь. И когда вот эти связи были порваны, ей легче было уйти физически. Вот тоже один из вариантов. Ушла я опять же в семью нарциссов. Я познакомилась с мужем, и он нормальный, хороший, добрый человек. Но его мама, папа и даже сестра Ахтунг. Ну ты вот не знаешь, что такое Ахтунг, кто знает на немецком, напишите. И вот почему так происходит. Дети нарциссических родителей, ну и вообще эм, любых родителей тиранов, когда они вырастают и вступают в романтические отношения, у них два варианта. Это найти себе пару по дополнительности или по подобию. Если по дополнительности, то вы встречаете тех же точно тиранов, как и ваши родители. И вот это у нее произошло первый раз, но ну, слава Богу, что она вырвалась из этой западни. А второй раз у нее произошли отношения по подобию, она встретила точно такую же жертву, как она сама. И это, конечно, гораздо лучше, чем первый раз но тоже имеет свои побочные эффекты, потому что когда вы вступаете в такие отношения, продолжаете общаться с родителями, то вы страдаете вдвойне от своих и от его родителей. Это двойная драма. И что тут делать? Лучше вообще с ними разрывать всякие отношения, если это невозможно сводить их до минимума и с теми, и с другими, и вообще проработать свою травму, освободиться от этого груза, начинать свой новый здоровый род и воспитывать своих детей в гармоничной среде, оградив их от таких бабушек и дедушек. То есть вот есть два варианта в романтических отношениях после насилия в детстве – либо травматик, либо тиран. А возможно ли встретить психологически здорового человека без травматического опыта? Это возможно, но для начала надо проработать свои собственные травмы. То есть освободиться от этого груза детства. И как это можно сделать? Самое лучшее это терапия, конечно же. Второй вариант, если у вас нету возможности, предлагаю купить мой курс, онлайн-курс Тайны женского магнетизма. Там есть упражнения, как прорабатывать эти детские программы. К нему в дополнение бонусом идет моя книга, ⁇ Когда жизнь ⁇ звезду любви и я описываю свою историю как я пришла от травматического опыта к счастливой семейной жизни сейчас я счастлива и третий вариант если ни один из них вам не подходит самый бюджетный это просто смотрите мой канал и не один раз Смотрите видео в плейлисте ⁇ Нарциссическое расстройство личности, домашнее насилие и особенно техники самопомощи ⁇ Там вы найдете упражнения, как справляться со своими негативными чувствами, как отрываться, как разрывать эмоциональные связи. И когда вы вылечитесь, то вы встретите психологически здорового партнера. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, пишите вопросы, комментарии, свои истории. Оставайтесь на моем канале, и следующий видео будет продолжение этой истории, как она выходила из других нарциссических западней. До новых встреч, это была Татьяна Диченко.